Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил, что будет добиваться выдвижения своей кандидатуры на пост президента от республиканцев в 2024 году. Представители Трампа передали его заявку в Федеральную избирательную комиссию незадолго до того, как он сам сделал свое заявление в поместье мар аллаго во Флориде. В случае победы Экс-глава Белого дома пообещал реформировать избирательную систему в стране и сделать все возможное, чтобы выборы в США снова стали честными. Примечательно то, что объявил 45-й президент США, это через неделю после промежуточных выборов, на которых республиканцы не смогли получить столько мест в Конгрессе, сколько они надеялись. Наверное, можно говорить о том, что американский избиратель не очень доволен ни деятельностью бывшего президента Трампа, поскольку на завершающем этапе его, так сказать, рейтинги снизились не деятельностью, а тем более действующего президента Байдена, поскольку его рейтинги снизились и продолжают снижаться. Большинство избирателей не хотят видеть в качестве президента ни бывшего президента Трампа, ни нынешнего президента Байдена и, наверное, хотели бы видеть какого-то иного кандидата. Но вот кто это будет? Пока определить невозможно. В своей разгромной речи Дональд Трамп также добавил, что США не выдержит еще четырех лет правления Джо Байдена, который, по словам бывшего президента, также собирается блокироваться в 2024 году. Байден же еще в начале октября заявил, что уверен в своей очередной победе над Трампом. Правда, действующий глава государства пока не принял решение об участии в президентских выборах, однако заверил, что определится с этим после выборов в Конгресс. Дональд Трамп ведет себя достаточно активно, показывает э, свою так сказать, достаточно энергичную деятельность, вот, пытается активно критиковать политику э, президента Байдена. Вот, но э, все-таки на данный период времени э, мы не можем говорить о том, что, э, скажем, Дональд Трамп э, достиг такого э, существенного перевеса, когда можно говорить о том, что он э, явно лидер и что он может, э, очевидно, добиться так сказать, победы в президентской гонке. Напомним, что Трамп был президентом США с 2017 по 2020 год. В январе 2020 года он проиграл выборы действующему главе государства Джо Байдену, не признал поражения и попытался оспорить итоги голосования в судебном порядке. Насколько реально будет Дональду Трампу вновь взять верх над страной, покажет время. Карина Саяхова, Универньюз.